Александрович, недавно нашу республику посетила делегация из Калмыкии. А, причем посещение вылилось в такой в некоторый скандал, потому что приехали калмыки с одной целью снимать э, Владимира Николаевича Штыгашева, председателя Верховного Совета Хакасии. Можете прокомментировать этот момент? Ну, мне действительно не очень понятна цель э, вот этой делегации, потому что понятие с точки зрения правовой приехать и снять, такого возможности законодательно не прописано. Так бы ездили друг к другу и снимали. Это вот как бы странность определенная. Второе, ну не все, наверное, знают, делегация действительно не смогла участвовать в процедуре заседания Верховного Совета, поскольку вопросов, с которым они приехали, в повестке не было. Мы поэтому, ну, в связи с и пандемии, в том числе, мы, кстати, это у нас не с районов не приезжают, мы не запускаем, потому что ограничения, смотрите, поэтому они в зале не были. Но с одним из членов делегации, лично я и еще небольшая группа депутатов Ферхунов, встречались перед сессией. Мы подробно беседовали, выясняли, Выясни, как, что, нужно. Да, что нужно. Да вот мы бы хотели, нас кто-то там пригласил. Кто вас пригласил? Ну, даже фамилию не стали называть, да, ради бога. Ну, как бы мы, мы знаем, даже через, по -моему, через вас, по-моему, кто там приглашал. Давали какие-то гарантии, что они там выступят. Ну, то некорректно, абсолютно неправильно давать вот такие зависимые Сверху у нас гарантии. Поэтому мы объяснили, что, ребята, вот смотрите, нет проблем. Проблема-то в том, что, да, Владимир Николаевич выступил, там акцент может быть не совсем удачно сделан проблемы, которые были во время Великой Отечественной у калмыцкого народа. Эта тема вот так была обозначена, и он дважды, сразу практически, дважды извинился, уточнил свои акценты. Этому им показалось недостаточно. Ну, в заключение хочу сказать, что по итогам этой поездки мы после э, этой поездки дали официальный ответ в адрес э, законодательного органа Калмыкии о том, что мы вот то-то, то-то провели, там-то, что гадшип изменился, изменился. Это есть все в интернете, указали даже ссылку, где все это можно посмотреть. Очевидно, они таким способом хотели заполучить политические очки у себя. Абсолютно народу. верно. Я об этом сейчас не сказал, но я это вижу, я сразу об этом говорил. Да, предстоят выборы. Выборы также Государственную Думу ну, претендентов много, может быть, и села тех, кто приехал. Сейчас будут это вот показывать. Что мы пытались. Да, да, да. Мы вот такие герои, мы решили. У них не все получилось.